Здорово, бандиты, с вами Панда. Продолжаем говорить о ваших каналах на YouTube и коснемся мы сегодня такой темы, как бесплатный пиар. Будет еще передача про партнерство, будет еще передача про платный пиар, но сегодня будут только, только бесплатные методы, то есть то, что не стоит вам вообще ничего. Собственно, метод первый, очень простой, очень банальный. Да, вы можете постить свои видосы в паблике ВКонтакте. То есть, ну, возьмем какое-то видео, нажмем «Предложить новость». И предложим ее. Если паблик это устроит, то он его запостит. Сейчас эта фишка работает достаточно плохо. Раньше работала хорошо, где-то годика полтора-два назад. Сейчас, конечно, паблики уже не очень рады добавлять ваши видосы. Летсплей ваш добавят очень мало куда. Интересный видос с пасхалками куда-то добавить могут. Ролик обычно должен быть по тематике сообщества. Вот. Но есть, конечно, второй вариант спамить, да, паблику. Но вас очень быстро забанят. И я очень не рекомендую это делать. Я не вижу смысла никакого. Но это такой первый способ. Да? То есть продвижение ВКонтакте, по сути, он упирается в то, что мы предлагаем новость. Или мы просто. Ну, создаем свой паблик, это понятно, но на канале. Если ничего нет, канал пустой, не продвинутый, без пользователей. Ну, наш паблик, это не холодно, не жарко. Поэтому или предложить новость или спамить, ну, просто мы все варианты обсуждаем. Но спамить я не рекомендую. Это, ну, слабо очень работает. И вас просто везде забанят, и все. Будете третий профиль делать, четвертый, пятый, да, ну, брость. Вариант еще один. Есть сайты, добрые сайты, на которые можно так или иначе запастить а, свою новость. Я, я покажу вам, как пример, Moboom. Здесь, ну, для PowerCraft, например, у меня активно брали разные новости сюда. Нажимаешь «Пост». Ну, на всех сайтах это будет по-разному выглядеть. Но вот сюда можно добавить видео спокойно. Мои видосы постили на Moboom. В принципе, сайт достойный. Не то, что я хотел, ну, просто действительно, мне Moboom помог когда-то. Я тоже как бы, ну, скажу, что есть. Вот у меня 75 постов, что ли, на Moboom? Да, 75 постов. 75 моих видосов запастили на Moboom. Не скажу, что это всегда были супер крутые видосы. Но, тем не менее, вот 708 просмотров. Ну, ребят, это, конечно, не супер добига, но это бесплатно. Это хотя бы бесплатно. Естественно, соблюдайте правила сайта, смотрите, как там постят, аккуратненько постите. но ну, на многие сайты вас взять будут готовы. Вот. Ну, тем не менее, это тоже способ такой 50-50, потому что должен быть хороший, интересный контент. Если вы снимаете летсплей или прохождение, мало кто согласится бесплатно вам вас постить на свои сайты. Ну, вот один из примеров. Сайтов много, их нужно искать. Я сейчас не пощу себя ни на какие сайты, я уже достаточно популярен. Я этим не занимаюсь, у меня спрашивать, куда запастить свое видео, не стоит. Ищите. То есть там, ищите сайты, там Dota видео, там Counter-Strike видео. Куда-то, где-то, как-то можно добавиться. Как-то, где-то, как-то, что-то где-то можно. А, как известно, голь на выдумку хитра, и если мы говорим о совсем бесплатных способах, еще один, возможно, бесплатный для вас способ, это делать... Ну вот, просто покажу прикол, который я делал, да? Я запостил вот так ссылку на свой видос, написал «Сделай репосты, ничего не получишь», но так как люди увидели эту картинку, они сделали 583 репоста. Обратите внимание, то есть я ничего не разыгрываю, я честно пишу, сделал репост, ничего не получишь. Это вам пример такого бесплатного способа продвижения. Естественно, если вы продвигаетесь бесплатно, для вас ультраважной вещью становится, боже ж ты мой, форстат Яндекс. То есть поисковые запросы, мы это уже обсуждали, но давайте еще раз коротко, да? Например, вы снимаете видео, мы с Пашей катаем на инвокере вы наберете очень мало просмотров. Или клевый котосик с Пашкой, еще меньше просмотров. Но если вы, например, снимете видео гайд на инвокера, гайд на мипа у меня есть вариант, да, подобрать, есть шанс получить 1000 просмотров за месяц. Конечно, там есть конкуренция, понятно, но так или иначе, хорошее название роликов часто позволят вам бесплатно пиариться. Что касается тегов, то я небольшой специалист в постановке тегов, тем не менее, я делаю теги по теме. То есть Dota 2, допустим, там Dota, MOBA, Steam... Такие теги на ваш ролик тоже нужно ставить. То есть теги должны соответствовать тематике вашего ролика. Их можно сделать штук 15 спокойно. Не нужно ставить чужие теги, толку от этого, насколько я понимаю, не очень много. Я даже слышал такие какие-то полуслухи, что ли, о том, что если ты ставишь левые теги, могут тебя там к тебе придраться. Ну, не знаю. Ставьте теги по теме. Теги по теме, общие, конечно, там игры, компьютерные игры, Steam, бесплатные игры, что-то еще. Ну и, соответственно, постите вашу дотку. Ну или там, что вы будете делать. Гайды какие-то по заработку, я не знаю. Гайды по хомячкам. То есть название роликов становится очень важным. И как я уже объяснял, вы можете брать куски названий других пользователей, да, более популярных, чтобы, соответственно, ну, как-то продвинуться. То есть можно, например, взять название «Школьник учит играть на MIPA», да, потому что это популярно. И где-то в похожих видео иногда... Ну, это, вот именно «это школьник учит играть» очень уже заезжено, да. Но, тем не менее, спрос на это, видите, кое-какой еще остался. Ну, на YouTube спрос больше, там много таких разных пользователей. Что еще делал я? Эту фишку у меня украли потом тысячу раз. Когда я чуть-чуть совсем еще приподнялся, совсем чуть-чуть. Я сказал, ребят, добавляйте меня в друзья. И, соответственно, если у вас будет ник YouTube Computerization в Steam, то... Собственно, я вас добавлю без проблем в друзья. У меня был лимит на друзей, ну и, соответственно, я таким образом набрал себе друзей. YouTube Componization. Я сделал вот такую легкую, легкую статистику. Я очень плохо считаю, но тем не менее. 54 человека у меня было таких друзей. Пусть у каждого 10 друзей, и каждый играет Dota 2 раз в неделю с таким ником. Даже с full пати друзей. И пусть ник провисит неделю. В итоге мы имеем охват. 1080 человек увидят ссылку на канал при, при минимальном раскладе и бесплатно. Вот. <coughs> Такая простая статистика. Плюс я что еще делал? Я постил разные паблики, где не брали мои видео. Э, смешные посты из доты, ну, например, там Я играл фурионом, вот с ником YouTube Compaternization И убивал все время курьера И мне написали, ну, в грубой форме, матом э, Фурион, хватит курьера убивать Я ответил, ничего личного, просто бизнес Я это сделал, сделал картинку, сделал скриншот И отослал по пабликам Несколько пабликов запастили, причем никто не замазывал мой ник То есть несколько пабликов, там меня даже узнали говорю о, панда, панда, YouTube Compaternization До сих пор узнают, это интересная тема у меня ее просто уже украли. Мне не нравится, что, конечно, эту тему сейчас многие используют, но, тем не менее, она может работать. То есть, если вы сам по себе бесплатный и снимаете игры в стиме какие-то, то сделайте себе такой ник. Я понимаю, что сейчас все придурки себе сделают такие ники. Более того, я даже э, людей с такими никами удаляю из друзей не добавляю их в друзья, чтобы никого не пиарить. Но, тем не менее, я обещал рассказать крутые способы. Я рассказал. Действительно, этот способ очень рабочий. Очень рабочий. Из бесплатных, ну, очень сильно он помогает. Вот. Ну и есть вариант, да, как всегда, коллаборация каналов, дружба какая-то, да, например, вот у меня есть паблик, я скину на него ссылку. Не то, чтобы я им почти не занимаюсь, но здесь есть такая тема обмен лайками, вот. И здесь есть 177 человек, с которыми вы потенциально можете обменяться лайками. Конечно, если у вас ничего нет, вы, не, вы мало кому интересны. То есть, знаешь, вот, говорит, у меня 9 подписчиков, просмотров на видео в среднем 50. Ну, тяжело будет, тяжело, то есть я бы, не, ну, с таким обмениваться смысла особого нет. Более четкая тема, но здесь нужно обсуждать, это немножко сложнее, потому что лайки слабо работают, как я уже говорил. Обмен аннотациями, то есть вы обмениваетесь ссылкой в конце видоса на кого-то. Это может быть намного интереснее, но здесь есть проблема, что, например, вот у парня э, 300 просмотров на видео в среднем, но с ним еще можно как-то, ну, на старте посотрудничать, пообмениваться аннотациями. Но у пацанов, у которых ничего нет, которые просто пишут там, подпишись, не ленись, ну, толку вот этого никакого. В жопе они в итоге сидят со своими, подпишись, не ленись. Так что вот этот паблик я тоже вам оставлю. Ну, естественно, можно пиариться, наверное, где-то в других местах, можно создать свой сайт, можно создать свой паблик, но это, опять же, не бесплатно, это требует больших усилий. Если мы говорим о бесплатных методах, то, пожалуй, на этом они и заканчиваются. То есть, куда-то запаститься, по поводу с кем-то договориться, это уже не бесплатно, это уже как бы партнерство, об этом мы поговорим чуть позже. Ну, вот бесплатные способы получаются вот такие. Можно еще оставлять комментарии на YouTube у топовых блогеров, вот, с большими просмотрами. Если у вас интересный ник, интересная аватарка, кто-то на вас нажмет, но я думаю, что это очень слабый метод. Если уж совсем вам нечем заняться, вы сидите и чешете пузо, но оставляйте комментарии. Только не спам, а какие-то по делу. Я, в принципе, такие не удаляю. Ну, где пишут там, вот подпишись на мой канал, конечно, я удаляю, а где там просто какой-то коммент по делу, и там, ну, у него аватарка, там какой-то канал есть. но ну, не будешь вот таких людей банить, конечно, не будешь. Вот как-то так. Ну, вот другие бесплатных способов я, сходу не могу назвать. Остальное, это уже или платный пиар, да, или какой-то полуплатный пиар, или партнерство. Чисто бесплатно я вам, в принципе, рассказал. Такие дела.